Народ, доброе утро. Я вот только недавно проснулась. Ну как? Заметно, да? И не могу не поделиться с тем, что со мной произошло сегодня. Вот, буквально некоторое время назад. В общем, на марафоне в одном из диалогов Нелли девушкой я уже не помню Нелли сказала о том что все реальности сосуществуют вместе и э, ну, то есть это теория квантовая что все реальности сосуществуют вместе э, но торкнула меня следующая фраза что э, та реальность в которой мы в сейчас в... находимся это ну самая самая лучшая самая правильная реальность для нас потому что э, в остальных реальностях тупики вот везде там куда вы так хотите куда вы так стремитесь э, там везде тупик там нет развития или там все настолько хорошо да что там, там куча бабла и зачем там развиваться и зачем развивать свою душу и давать ей чувства если ну, в общем короче ну такая ерунда в общем э, я сегодня с этим столкнулась просто... Просто вот так. Короче, просыпаюсь сегодня утром. Нужно везти сына в садик. А я не могу. Вот, вот опять же, да? Иди за импульсом. Иди за импульсом, будет тебе счастье. А его надо было сегодня повезти в сад. Ну надо было повезти в сад, а я не могу и не хочу, ну, я, я, я, меня, я не могу оторваться от кровати, просто, у меня ощущение, что вот все, меня прилип, я прилип к кровати, я не, вот, и вот я лежу вот с этим состоянием, что не, нельзя засыпать, что я сейчас еще немножечко полежу и поднимусь, ну нельзя засыпать, и, со, вот, и состояние, что я очень сильно хочу спать, и то есть получается вот это пограничное состояние, когда и не спишь, и спишь, то есть такой полудрем. Я больше чем уверена, что у каждого из вас было вот это состояние полудрема. И в этом состоянии полудрема происходили некие чудеса. Да, то есть э, кто-то кого-то видел, кто-то кого-то чувствовал, э, ну или что-то реальное происходило. Сто процентов у каждого, вспоминайте, такое было. Вот. И я, в общем, попадаю вот в это нечто, вот в эту прослойку между сном и бодрствованием вот в эту вот самую интересную в общем попадаю я в родительскую квартиру там где ну там где я жила выросла там все не так ну то есть ну как-то все по-другому обставлено и я понимаю что сейчас ну не сон я ощущаю себя вот я, я есть, я здесь, я ощущаю себя, но как будто я себя ощущаю в другом теле. Попадаю в родительскую в квартиру, собираю вещи, не могу найти свои вещи, потому что там все не так, не так, как я привыкла, как-то все по-другому стоит. Вот собираю вещи, чтобы переехать. У меня в этой реальности, здесь, блядь, я, наверное, сейчас так и буду рассказывать, в этой реальности, в которой я сейчас на данный момент, у меня два брата. Один средний, он как бы род, по отцу родной, а один младший, он от отчима. И вот так случилось, что мама, когда вышла второй раз замуж за отчима, она среднего брата, моего родного, отдала бабушке. Он с бабушкой жил все это время. Ну, то есть, ну, он, ну, до сих пор он там в Липецке живет. А с младшим братом я, ну, вот, прожила, ну, вот, до своих 20 лет. Ну, пока у мамы жила. А, в общем, в той реальности, в которую я попала, у меня младшего брата нет. У меня есть мама, она без отчима, в той квартире, в которой, ну, жила, я живет и она, но брат живет, получается, с нами, младшего брата вообще нет, отчима вообще никогда не было. То есть я это осознаю. Я собираю, получается, вот эти все вещи, переезжаю в какую-то огромную квартиру, огромный лофт. Она ну нереально огромная, то есть студия, просто студия. Ну, то есть это все настолько быстро происходит, как будто это воспоминание. Как будто это вот у меня собираются воспоминания, и я из всех этих воспоминаний, ну вот, попадаю, попадаю в один день. В общем, вот этот лофт, эта квартира огромная, какая-то студия нереальная. У меня, что называется, в этой квартире дверь не закрывается. В том плане, что у меня постоянно какие-то люди, меня ко мне постоянно кто-то приходит. То есть я какая-то вся себя такая творческая, какая-то такая прям вот, что у меня постоянная движуха, у меня вот вот так вот куча народу вокруг. Вот, и я же говорю, я попадаю в один день. А, стою я вот получается посреди этой студии и охреневаю. Типа, блин, как у меня здесь все круто. Я иду к окнам, у меня около окон стоят какие-то огромные цветы, вот именно комнатные растения, а-ля гибискус, как ее, монстера такие с большими листьями, они у меня около окон стоят, я как-то мимо них прохожу, подхожу, панорамные окна, господи, это мечта моя, вот в этой реальности, это моя мечта, панорамные окна, я подхожу такая прям, окна, помыть бы их, а там все настолько ярко. То есть это, это реально. Это не сон. Это вот реальность. это Вот это реальность. Я смотрю через окно, я вижу какие-то деревья, какая-то яркость. Я такая, бля, как круто. И у меня в этот момент в, в моей вот этой квартире, в студии, сидят, ну, народ, куча народа. И я понимаю, что они вот, ну, пришли, ушли. Ну, то есть они меня знают, я их знаю. Мы вроде как близки, но... Что за люди? Я вот могу вспомнить только одно лицо, сейчас расскажу, и то, и то вот так, а, типа Лиз, ты чего, что с тобой, а я понимаю, что я это я, но в другой реальности, ну то есть тело мое же в другой реальности, а мозги вот из этой реальности, вот из этой, я такая, типа да ничего, нормально все, хорошо, вот, и начинаю ходить по этой квартире, смотреть, а там все настолько круто сделано, настолько как-то стильно, что, блядь, я бы вот так сделала, я вот этого всегда хотела, вот так вот я всегда, вот здесь, вот так я хочу. Иду, короче, захожу в спальню, то есть, э, как бы, гостиная большая, э, я захожу в спальню, там какие-то шкафы а-ля совок. То есть э, сервант с э, какими-то рюмочками, какие-то шкафы, такие а совковые. Рядом стоит какая-то новая кованная кровать. То есть все настолько стильно. И я такая, типа, блядь, ну я вот точно бы вот так вот сделала. Но это же круто. Это ох... просто, я в шоке. Заходит молодой человек, друг мой, ко мне в эту спальню. Заходит и говорит, Лиз, что с тобой сегодня? Ты что такая какая-то, ну... А я не могу ему сказать, что я... я это не я. Ну, как бы я, но из другой реальности. Ну, Я такая, типа, да нормально, все хорошо. Ну, то есть, все круто. Что-то надеваю какие-то вещи. Ну, не мои. Я бы такое не надела, в принципе. Надеваю, он такой, ну, слава богу, сейчас на себя что-то хоть похоже стало. Ты что вообще? Вот. Подвожу итог. Прикол в том, что, то есть, попав в то тело, я взяла те воспоминания, которые у меня там. И я вспоминаю, что моего брата убили, он заступился за какую-то девушку, то есть я это видела, это даже как-то на, как на моих глазах произошло, он заступился за какую-то девушку, его пырнули ножом, то есть это как воспоминание мне пришло. В той реальности у меня нет сына, у меня... Там мама живет одна, да, без, без мужика, ну, тоже без, без отца и без отчима. А, в той реальности я настолько вот какая-то, знаете, вся ре, вот реализованная такая вся. Я же говорю, у меня куча народу. Но когда этот народ уходит, я остаюсь одна в этом огромном лофте и глядь. То есть, ну, никого нет. да нет никого. Я просыпаюсь? Получается, я просыпаюсь, я вот, вот в эту реальность возвращаюсь, у меня первая мысль, ебать, где эта квартира? А потом такая, так, тихо. У меня там никого нет. Никак. Брата убили, сына нет, близких нет. Я вся, я же говорю, вот вся в реализации такая вся типа. У меня такая видимость, что у меня круто. На самом деле там, там нихуя не круто. Нихуя. Хорошо, говорят, там для нас нет, да? Это не особо там хорошо. Вообще.